Привет, это Свет. Решил показать вам мотоцикл, который мы купили. Вот, это Yamaha TDM 850-2 1999 года. Сейчас быстро по кругу покажу состояние его. На первый взгляд вроде, ну как бы, как будто бы никаких доделок, подкрасок. Выглядит неплохо, на самом деле. Чистенькие глушители, двигатель. Достаточно живые диски. Колодки даже не стерты. у нас здесь давайте оживим его, вставив ключ зажигания загорелась подсветочка. нейтральная передача заведем он уже у меня поработал, немного нагрелся а теперь немного про орган управления здесь на левой ручке находится управление светом Ближний, дальний. Находится аварийная сигнализация. Также есть моргалка дальним. И, конечно, указатели поворота. На правой ручке кнопка стартера и глушилка пробег мотоцикла 42 тысячи километров мотоцикл привезен из японии я первый владелец в россии ну на самом деле не факт что пробег настоящий он тоже мог быть скручен конечно в этой версии нету датчика топлива в баке поэтому вместо Указателя оставшегося топлива здесь указатель температуры охлаждающей жидкости. Вот, расположен здесь у нас посередине тахометр и где красная зона начинается от 8000 оборотов. Ну и конечно спидометр в километрах час, где 180, здесь это максимальная отметка. Давайте посмотрим топливный бак. Там есть конечно небольшие удержавчины. Бензинчик видно 92-й. Ну, я думаю, что ничего страшного. Как-нибудь с этой ржавчиной разберусь. Здесь есть еще место, так сказать, под сиденьем. Но его крайне мало. Здесь поместится разве что набор инструментов. Видимо, здесь должен быть набор инструментов штатный. Его здесь не было. Здесь выведена сразу плюсовая клемма на всякий случай, если надо будет прикурить. Здесь находится также регулировка жесткости подвески S и H, soft и hard. Ну соответственно soft это мягкая, hard жесткая. Ну и хочу сейчас показать некоторые косячки, которые я заметил по мотоциклу. они вот они больше визуальные, конечно, нежели чем технические. Технические я я еще не не успел заметить потому что особо на нем не катался. Вот. А, бросается в глаза, что здесь вот есть напыл поверх наклейки, либо следы от наклейки. То есть, ну, он был крашен. Здесь золотистый, здесь оранжевый вот, пластик. Видно здесь вот на поворотнике на левом следы от его волочения какого-то падения, и поворотник этот он здесь подсломан. Здесь также видны следы ремонта. Кто-то клеил на клей. Ну, поворотники это все это решается, можно и приклеить получше, а можно новые купить. Оптика линзованная. Имеется вот две такие отметины на пластике. А, ну, похоже, что предыдущий владелец использовал лампу ненужного а, номинала и, наверное, поэтому она пластик расплавила, видимо, перегрелась фара. Здесь. Есть крепление под допы. Здесь следы от, видимо, противотумана каких-то. Ну, дополнительное какое-то освещение стояло, которую сняли перед транспортировкой. Может быть, конечно, после. На бачке с тормозной жидкостью. Э, достаточно сильная коррозия под краской. То есть красили прям по коррозии видно. Но это, я думаю, что все решаемо. Можно все это зашкурить будет и потом покрасить. Ну, а так, самое главное, конечно, что с технической точки зрения здесь все в порядке. Ну, по крайней мере, пока неисправность не выявлено. Заменил я здесь грипсы на такие вот простые. Стояли мягкие, какие-то туристические, но они уж больно были потреп потрепанные. Ну, и еще из косяков здесь гуляет э зеркало заднего вида, правое. Я думаю, что тоже ничего страшного, все это... Решается Спасибо, что Посмотрели это видео Как говорится, ставьте лайки Подписывайтесь, всем пока